Запомните, твари, мы все говорим публично, но чтобы критиковать нас, вы должны позвонить нам лично. Почему он мне не мог набрать и хотя бы спросить мое мнение? Твари, запомнили. Алло?